Всем привет, с вами Владимир Сидоренков, студия Заточки АДЕМС, Международная академия заточки ADEMS. То есть я хотел бы продемонстрировать новую приспособу для станка Full Drive, которая предназначена для заточки ножей круглых для слайсеров. Вот. Она состоит из э, вот такой вот, ну, скажем так направляющей, которая садится на, устанавливается на посадочное место после того как мы э, снимаем магнитное основание. Вот. Э, ну, понятно, что мы снимаем кожу и ручку выворачиваем вот в эту сторону. То есть потом нам будет удобно держать э, камень, который мы будем именно ну, шлифовальный круг, которым будем обрабатывать саму фаску. Вот. Также сюда идут вот такие вот конические э, прижимные элементы, То есть, ну, вот так вот они выглядят То есть, на конус. Вот. Это под разные диаметры э, соответственно внутренних отверстий самих круглых кругов. Вот. Еще есть э, вот такая вот приспособена она положиться сюда. То есть это если, например, отверстие будет меньше, и, соответственно, нужен будет более жесткий прижим именно ближе к центру окружности. И наоборот, если необходимо то есть усилить по краям, то есть также, соответственно, здесь вот такая вот еще такое приспособление, вот, оно тоже очень удобно в плане жесткости на момент прижима. Вот, то есть нам, в принципе сейчас при все в допусках очень хороших я имею ввиду отсутствие люктов вот поэтому сейчас я ее аккуратненько вытащу вот то есть мы сейчас также еще раз повторюсь на штатное посадочное место вот такой вот у нас идет слайсер то есть здесь внутренняя окружность 40 мм. Вот, и наша задача его заточить. Соответственно, делать мы это будем по э, передней поверхности. То есть в данном случае вот здесь будем формировать паску подвод. Ну, кому как удобно, кто как привык слышать эти слова. Вот, я попробовал, который у нас идет диаметр 40 на 60. Ну, то есть здесь как бы, да, в э, разбеге. Вот, э, он, ну, к сожалению, прям еле, еле, еле прям вот в 40 туда заходит, ну, потому что здесь диаметр сам по себе 40, поэтому я э, беру вот он, 25, от 25 до 44, он прям сюда в аккурат входит, и то здесь э, вот у этого, у этого конической шайбы, да, то есть она максимально максимально прижимает то есть здесь отсутствуют люфты она то есть прям в этот... центрует очень хорошо вот а, пока используем вот такую вот шпильку ну, то есть здесь я ставлю шайбочку да вот и соответственно вот таким вот образом то есть контрагаем одну прижали на вторую прижимаем, ну то есть вот я проверяю как бы с усилием, то есть, здесь ничего не шатается и самое приятное то что здесь э, практически нет биения ну я имею в виду что если вот сейчас включить, вот я показываю, то есть оно существует, но прям очень минимально вот, возможно, его там ранее затачивали или там, он подстерся. То есть я вижу, что здесь есть повреждения как бы, самой ревочей кромки. Но сам факт того, что здесь даже можно ну, там, я не знаю, вот, поставить гаечный ключ и попробовать то есть, раскрутить как бы, саму шпильку и максимально там, допустим, добиться того, что биения практически не будет. Ну, соответственно, вот после уже такого.. После такой установки, собственно, он готов к заточке. То есть, что я использую? Я использую как бы, сейчас покажу. То есть либо вот такой круг, здесь зерно, насколько я помню, F60, либо как доводочный вот такой вот. Но имеется в виду, что вот я могу поставить здесь вот камушек просто на саму. Вот я вот такие вот риски нарезал, да, то есть чтобы у меня этот камушек упирался. И все, я буду вот так вот просто держать круг и, собственно, без отрыва от производства делать грубую обделку. То есть потом его можно убрать. И дальше уже делать, вот, например, это уже зерно F180, да, то есть под него как бы тоже риска и по факту в тот же угол. Ну дальше, то есть э -э, сам заусенец, ну и, собственно, мы уже добьемся можно там на фронт плейт положить его, да, то есть, ну как бы именно по задней поверхности, то есть это черкнуть. Ну, здесь уже как бы возможности по поводу устранения жемчуженцы это уже как бы каждый будет принимать решение в зависимости от того, какие у него станки есть, вот. Но даже если, а, даже если, например к примеру если у вас существует э, ручная точилка ну вот у нас есть точилка э, танта да то есть у нее есть бланки то есть можно один круг ой, один камушек подставить вот сюда и вторым соответственно камушком то есть сделать такой некий микроподвод и, то есть таким образом как бы ну вращение будет в данном случае против часовой вот мы прям рядышком их два вот так вот поставим и то есть в момент ну, то есть одновременно будет как бы стачиваться и та сторона, и эта, то есть и мы можем устранить заусенец. Но, конечно, камушки нужно брать в данном случае здесь 200 на 160, 160 на 125. Но, конечно, надо будет брать меньше. Там, например, 50 на 40 или там, 20 на 14. То есть они есть, но это я показываю как вариант. Вот такая вот приспособа. Будем сейчас затачивать. Вот такой вот он. Нож. Ну вот так вот, вот выглядит нож до начала заточки. То есть вот сейчас пробежал скол, на режущей кромке было видно. Вот. Сейчас будем ее затачивать и как раз нужно вот эти вот они, все сколы, неровности режущей кромки нужно будет устранить. Ну вот сейчас поймали угол и как раз вот грубым кругом сейчас будем устранять. Основные все сколы. На тысячах оборотов работаем. В принципе, гребет очень хорошо уберем школы как раз выйдем на вершину самой патки вот то есть сейчас работаем с а, непосредственно с режущей хромкой вот угол изменили чуть в тупизну на буквально где-то там на 0,2 03 градуса то есть здесь можем также использовать электронный угломер в принципе да но как бы в данном случае мы это сделали будем говорить на глаз вот такой глубокий задир где-то здесь может, ну примерно 0,4, даже может 0,5 миллиметра. Глубина большая, поэтому кругом, который у нас f60, придется, конечно, долго сейчас снимать, чтобы его устранить. Вот мы задир убрали, сейчас перешли на f180. Вот, то есть это такой у нас будем говорить предпринял для этого круга для слайсера то есть как бы и заусенец станет более мелкий то есть практически незаметный и снимать его потом впоследствии будет гораздо легче устранение заусенца на плоскости планшайбы front plate. слайсера